Большинство людей живет в иллюзии, основанной на чужих убеждениях. Основная идея такова. Сосредоточься на том, что поднимает тебе настроение, и ты привлечешь, притянешь то, что поднимает тебе настроение. Осыпай свое тело комплиментами. Наряжай и выводи гулять. Балуй его роскошными ванами и массажем. Двигайся, тянись, питай его уделяй ему внимание чем лучше чувствует себя тело тем счастливее ты сам помни все чего ты желаешь уже есть здесь и сейчас просто нужно изменить свое восприятие чтобы увидеть это следуй за тем что радует тебя сейчас и в итоге придешь к лучшему